Если что, я никому не хочу нанести вред этим роликом. Как делишки-пятишки, с вами Шемида. и здесь, короче, я буду рассказывать одну маленькую историю, которая у меня принесла в жизни, и я, ну, прям, накалялся желанием ее рассказать, не знаю, интересно, не интересно, ну, короче, поехали. Значит, я сижу в школьном классе, примерно вот здесь. Значит, я сижу-сижу, и ко мне такая училка, а что мы сидим за телефоном? Не, а я что, я промолчал такой, ну ладно, всего-то всего 2 минуты урока прошло, почему бы не, ну как бы, только начало, и его спрятал в внутренний карман. И она опять, через там 5-10 минут сказала, что как бы, я, ну, взял телефон и опять играю. Прикол в том, что у меня он дальше во внутреннем кармане. Не, ну как бы, ладно, с кем не бывает, все в жизни случается я просто промолчал как бы э, вот. ну на как бы на третий раз я уже не выдержал и встал потому что она сказала почему я в телефоне и сказал вы видите этот телефон да а я вот его не вижу ну потом типа как бы а он меня в внутреннем кармане она посмотрела на меня с, с, с шоком типа как бы ну Встал посреди урока и начал это говорить. Потом сама промолчала. Но я тоже промолчал и сел потом. Ну, типа она... Ну, ну успешил, это же... Ну, хотя бы надо нормально посмотреть. А не просто говорить, что я в телефоне. Там, где учителя говорят, что они видят, что мы в телефонах. Мне кажется, что они просто хотя бы пытаются подумать, что, они, что мы типа как бы в телефонах. Если у нас его нет... Ну, учили, учителя могли бы хотя бы проверить это. дальше она уже прикопалась к моему однокласснику я с половину с ним согласен нет. потом объясню короче он хотел поставить телефон на зарядку вот и ну как бы с кем не бывает наушник забыл снять ну типа зачем снимать если там и так ничего не играет. логично потом если надо будет просто включу вот он встал поставить телефон на зарядку. Окей, ладно, это уже как ну, в школе делать на, на уроке немного невежливо. Вот так он вот могу рассказать. И, короче, э, и училка начинает говорить, что он слушает музыку, потому что он хотел телефон поставить на зарядку. Ну, он начал спорить с ним, с ней, точнее, ой, да, э, что он не слушает музыку. Ну, да, в принципе, это возможно. И он еще даже хотел ей дать послушать эту... этот наушник, если там играет музыка. Но нет, училка настояла, что он просто пойдет сейчас к директору. Ну вы представьте, человек может доказать свою невиновность, но его даже никто слушать не хочет. Это то же самое. Вот я, я на, на месте своего одноклассника, у меня наушник, там ничего не играет, и мне говорят, что там играет. Я могу доказать, что там ничего не играет, просто дать, ей дать наушник. Вот. Э, но она даже не хочет слушать. И абсолютно все равно. Она даже проверить свою информацию не хочет. Первое. Училка отправляет человека к директору без точной информации. Второе. Я с ним согласен, потому что он начал спорить, где доказательства. Ну и на этом уж все. Подведем итоги, что у нас получилось. И испорченное настроение, непроверенная информация, ухудшение оценки из-за репутации. И таких примеров можно на все очень много. Ну, мне лень запариваться на эти, ну, как бы мои мини истории. Поэтому, как бы, вы можете сами там придумать, если вам интересно будет. Клящение, как всегда, промолчать в комментариях. Это такое жизненное. Поэтому, как бы, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, а, ну и на этом все. Всем пока-пока.